В приятном лесном поселке Никольские хутора возводится новый одноэтажный дом площадью 140 квадратных метров. Дом строится по проекту просторный, но увеличен и в ширину, и в глубину. Дом будет очень просторным, большим, сделан из качественных материалов. Цену пока не озвучиваем. В связи с последними тенденциями на рынке строительных материалов, с безудержным ростом цен, цену объявим уже после окончания строительства и подсчета строительной сметы. Но уже сейчас вы можете приехать, посмотреть и ну, устно-бесплатно забронировать дом. Есть по соседству готовые дома, чуть меньше площади, которые можно посмотреть уже в готовом виде. Приезжайте, ждем вас. Рады видеть в числе наших заказчиков и друзей. До свидания.